Дорогие наши женщины, 8 марта – один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Я Мустафа Томушцев восемнадцатого, второго, девятьсот года рождения. Я Полянов Владимирович Пятого, на девятого года рождения. Пятого, года рождения. Я, Ильич Порок года рождения. Я Алексей Дмитриевич, двенадцатого, второй год. Город Курган. Я Чептревский Андрей Ильич, 28-го, 11-го, 2001 года рождения. И хотели бы мы вам передать привет отсюда от срочников из Украины, которых вы послали на войну. Путин пошёл а